Всем привет, друзья! Решили для вас записать видео, мы вот так отдыхаем дружной командой. И э, хочу ну, поговорить вот со своими друзьями, партнерами. Э, почему, Сергей, вот как ты считаешь, почему э, многие люди, а их э, ну, большинство наверное, процентов 90, может быть 95, людей, которые не верят э, ну, в бизнес, который можно развивать э, из дома через интернет, который мы занимаемся. Вот как думаешь, э, ну почему люди вот такие? Да я сам такой был, в принципе, я не знал, пока не увидел. Сложно это понять мозгами, конечно, когда говорят и показывают на видео. Это просто выбрать время и решиться посмотреть. Ну, никаких перспектив и альтернатив на работе просто у вас ну, не светит. И, наверное, тот хозяин, который или директор фирмы, или кто у вас, он сам мечтает о таких возможностях, которые дает только МЛМ-бизнес. Это свобода, это качественный продукт, это неограниченный доход. То есть все зависит от того, на что ты ориентируешься в этой жизни. А люди, как обычно, у нас ориентируются на лень подняться с дивана, Идти на работу, лень встать с утра рано, увидеть, там, я не знаю, или дополнительно взять на себя ответственность какую-то на работе. Но они не хотят, то есть это вот наш бизнес. И, как говорится, нет здесь перебора. то есть всех, всех все равно не придут, то есть люди никогда не закончатся, которые будут интересоваться дополнительными возможностями, таких, такими возможностями. В общем, всем рекомендую как минимум разобраться посмотреть что что люди делают здесь леха а ты как думаешь вот, э, почему люди э, не слышат э, информацию вот от нас э, почему они ну как бы даже не могут э, вникнуть и разобраться вот, в твое мнение я считаю просто с одной стороны возможно они не понимают до конца как через интернет можно строить мир своими руками то и заработал а чтобы через интернет интернет это всего лишь инструмент для работы то есть мы его используем для того чтобы работать намного удобнее в комфорте в тех условиях которых сами хотим мне вот кажется что большинство людей они просто ну привыкли по старинке жить и они знали, ну, их выучили в детском садике, в школе. Затем они поступили в училище, либо в техникум. Затем поступили в университет. И они думают, что работая на работе по найму, они... Ну, то есть они, скорее всего, что не видят двери, двери они не видят другой, другой, мир. другой мир и как можно по-другому жить. Ведь есть, можно начать свой бизнес, любой там традиционный заниматься чем-то серьезным, но это тяжело в наше время, нужно большие вложения А вот тем делом, которым мы занимаемся, работая в компании Женес, через интернет, это просто уникальная возможность для любого человека. И мне кажется, что люди просто ну, не верят, а, что нужно, просто быть, нужно заканчивать институты, университеты и работать в нашем бизнесе. Человек даже не имеет представления, что можно не по найму работать, а быть свободным человеком. Сто согласен. Люди привыкли, что за них государство заботится и их обеспечивает. А на самом деле государство вам да, может сейчас дать только минимум. минимум. А наоборот, вас подталкивают, что идите, сами соображайте, сами. А интернет сейчас есть у каждого человека, на телефоне, на планшете, то есть определитесь для себя, вы к какому типу относитесь, к, к тем, кто тратит деньги в интернете, или к кто зарабатывает деньги. То есть а интернет это, ну, совсем не сложно же здесь зарабатывать, в принципе, через интернет, главное разобраться. Олег, что ты добавить можешь? Возьмите ответственность за свою жизнь в свои руки и начните действовать. Мне нравится, что в нашем бизнесе очень классное такое есть качество, что каждый человек у нас, когда придя в этот бизнес, узнав об этой возможности, он получает самое главное, это свое развитие, саморазвитие. И человек может в любой сфере преуспеть, неважно в какой абсолютно, в бизнесе, либо еще чем-то, потому что до этого бизнеса я не знал. Что такое благополучие семейное, как получить здоровье, как быть финансово независимым. Я лично от этого бизнеса э, начал получать все то, что только что перечислил. Мне еще очень нравится, что в этом бизнесе есть люди, которые успешные, которые хотят и тебя правильно научить в этом. Да вообще жить даже, не то что деньги зарабатывать, правильно жить. Правильно отдыхать, там, правильно семью создавать, разве... Это ж очень интересно, и никто в школе об этом не рассказывает, и в университетах. В, универ... в школе рассказывают, вот вы же должны отучиться, чтобы поступить в университет. В университете говорят, да вы же должны вот от... От... заплатить нам 5 курсов отучиться, проходить... Ну, можете не ходить, просто заплатите. А потом что мы вам дали корочку и вы, и вы пошли на работу, чтобы вас приняли на работу. Ну, то есть, а человек по сути дела ничего не, не получает да, никакого образования. Он идет на работу, а там ему говорят, делай так, как у нас тут такие, какие у нас здесь правила, ты так должен и, и делать. Я а то, что ты там учил, то, то ты все забудь. забудь да? Дорогий друг. Э, я хочу тебе сказать, что если ты сейчас имеешь какую-то профессию, кем-то работаешь. Если ты хочешь узнать свое будущее, просто спроси у своих родителей, посмотри на своих дедушку и бабушку, что они сейчас имеют. И гарантированно у вас и вообще в мире вся работа она дублицируемая, как и бизнес, то же самое. Вы получите то, что получили ваши деды, прадеды, бабушки, дедушки, родители. Если они счастливы, если они получили все от жизни, то, что ну, хотели. Ты так хочешь, да? да? ты так хочешь. Тогда да. То есть выбирай, выбор за тобой. Принимай решение сам. Олег, добавь. Добавлю, что здесь есть наставник, который проведет тебя по тернистым путям и дойдет тебя до результата. Все, всем привет. Всем пока, друзья. Пока-пока, yeah, а пока, пока. мы будем отдыхать.